Shalom, kiela, Здравствуйте, дорогая община. Uh, Сегодня uh, недельная uh, глава Мешпатим. Uh, הר есть много законов в этих главах, и есть вопрос. كيلو, ברור, זה, זה почему и так часто проясняют эти законы но иногда не до конца проясняют uh, как я сказала там есть много законов но я хочу сконцентрироваться uh, uh, на одном они нах ну я хочу прочесть э, исход, э, 23 глава. посук Алиф от Гимель. Стих 1 до 3. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбу, отступая по большинству от правды и бедному не в его. Они общество, Я хочу посмотреть на случай, когда общество идет в какое-то направление, без того, чтобы это пересмотреть, без того, чтобы понять. Для примера, есть виноты например есть сейчас молодые люди которые мне наверное наверняка поймут адамс есть такой фильм семейская семейка а сериал семейка адамс в Винздей. и тоже сериал we есть шанс вирус по Ютубу, по тик У этого большой хайп в Тик-Токе, в Ютубе. Очень большой просмотр. В Килурова нашим леуменима Макарашам. И многие люди не понимают, о чем суть. Гам Сигма и тоже сериал סיגמא. за, за, פשוד, за סיגמא, כילו #סיגמא. מין מкерדзе? kto знает такой #סיגמא? אפוחט? никто. יודימ, יודימ, נגית יודימ. כילו, מין מבינם, кто знает, э, для чего это и к чему это ведет? Цель okay, Окей, я перейду на русский, чтобы всем у нас было более понятно. Окей, okay, э, сериал Wednesday э, это завировавшееся видео, э, которое там есть танец. И Большая часть людей, которые копируют его, даже не знают о чем это. Я хочу еще раз вернуться на исход 23 главу, на второй стих. Не следуй за большинством на зло и не решает тяжбы, отступая по большинству от правды. Основной смысл тут – это знать правду. Почему важно так знать эту правду? Я привел сейчас э, пустяковый, буквально, блашиный пример. Они являются дугмами, но сейчас я перейду на более серьезные вещи. Uh, все слышали про землетрясение в Турции. И в Сирии. Почему так важно было соблюдать законы? Даже когда в мирное время они нам не кажутся такими важными. Почему только когда мы встречаемся с трудностями, мы вспоминаем про эти законы? Был один мэр из Турции, который очень скажем так, по мнению турков, был придирчив к уровню строительства. Наверняка каждый о нем слышал, читал, потому что он сейчас просто герой. Потому что он спас город тем, что не давал строить некачественные здания. Он не следовал за этим большинством, он всегда делал что-то осознанно, и он знал почему он это делает. Я хочу еще обратить, открыть одно место Писания от Луки 23 глава, 23 глава. Я еще посчитаю, <космот> как Два места. Первое, это 14 стих. <космот> это когда Ишуа привели к Пилату. <космот> Сказ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем в том, в чем вы обвиняете его». И... Ирод также, ибо я послал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Э, в этих стихах нам дальше написано про возмущение общества. Все мы наверняка знаем историю Иешуа и как это было на самом деле. когда общество настаивало на том, чтобы его казнить, а Пилат, как человек разумный, как не следующий за большинство, он, он говорил, я вот провел исследование, он невиновен. И более того, там был преступник, который, да, заслуживал смерть. И еще один пример, когда уже Иешуа шел, получается, к Кресту. Пример, Я хочу прочитать с 27 стиха в этой же главе. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же обратившись к ним сказал, «Чери Иллю не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И приходят дни которые скажут блаженные неплодные утробы не родившиеся сыне питавшие тогда начнут говорить горам падите на нас и холмам покройте нас ибо если с зеленеющим дерево это делают то сухим что будет есть поверхностная картинка которую мы все видим но Иисуса даже в той ситуации, когда он шел креслу, он показал им что-то глубже. <говорит> он дал им ту самую суть, он дал правду. <говорит> Я хочу еще раз обратить внимание на то, то, что Следуем ли мы за большинством, и является ли это нашим осознанным выбором? Как в фильме начало, они подкинули нам мысль. положившую в нашу голову как что-то чужое. כיילו само לנו מחשва זרה בתוכה ראש. ו... важно, очень важно, понимать вот это вот.왜 אם י need to pray. Если надо, у нас всегда есть, скажем так, мы всегда можем помолиться. and we need to pray. We Никто нам не ставит таймер на размышление. Для... Для... И всегда нужно смотреть на Иешуа. Потому что выполнение этих законов может спасти жизнь не только нам самим, но и жизнь наших близких. Аминь. Thank you.